Итак, смена сетевой компании – это предательство или это что-то другое? То есть, когда мы уходим из одной сетевой компании, переходим на другую, тем самым мы предаем, или мы себе ищем более хорошее место. Кто-то говорит, что человек ищет, где лучше рыба, где глубже, но я предлагаю эту тему разобрать сегодня поподробнее. Меня зовут Зайцев Алексей, и за первые два года я сменил Три сетевые компании. У меня не получалось в одной компании. Я ушел от бабушки, да. А потом я попробовал у дедушки, да. То есть, я попробовал в другой компании. И я попробовал в третьей компании. У меня в трех компаниях этот бизнес не состоялся. Но это не значит, что я не состоялся потом. Да, другой момент, что мне пришлось выбрать серьезно себе компанию, потому что либо уходить из сетевого маркетинга напрочь, либо выбрать достойную сетевую компанию которую можно раскрутить и которая не развалится в которой мне будут платить за хороших лидеров и так далее и так далее но я вижу периодически людей которые меняют сетевые компании каждые два года при этом так ничего серьезного не создавая на мой взгляд этот подход не самый рациональный итак на своих персональных консультациях часто меня сетевики спрашивают алексей скажи пожалуйста вот стоит ли мне менять сетевую компанию вот стой в которой я сейчас работаю на другую потому что ну менять шило на мыло не нерационально и мы всегда обсуждаем с какую компанией, на какую, какие методы работы ты использовал, какие методы работы ты будешь использовать, какие твои индивидуальные стороны и почему ты хочешь туда, куда тебя зовут. То есть очень важный момент, не обработали ли человека эмоционально, потому что есть хорошие технологии обработки мозгов и так далее, и так далее. То есть, на консультациях мы разбираем вообще, как человеку, попавшему в сетевой маркетинг, который в этом бизнесе немножко запутался и не получается преуспеть, вот хочется как-то закрепиться и создать свою большую команду, как сделать так, чтобы все-таки взлететь. Потому что ну когда-то точка роста должна начаться. Это, этот момент 100%. Поэтому я считаю, что точка роста – это моя консультация. И если вам интересно, то под видео будет возможность записаться в один клик на мою консультацию. А сегодня мы поговорим о смене компании. 99% лидеров, которых мы знаем – это люди, которые прошли не одну компанию. Некоторые компании дали им только школу, некоторые компании только опыт, и где-то они состоялись и закрепились. И очень важный момент это понять, что менять компанию это нормально. В этом ничего плохого и страшного нет. То есть человек, работающий в каком-нибудь маленьком поселке, например доктором, где там облезлые обшарпанные стены, где его не уважают, ему мало платят, где он работает только за идею, либо его приглашают в город, в хороший платный медицинский центр, где его навыки, его знания очень ценятся, уважаются, ему платят в 6 раз лучше, ему оплачивают отпуска, спортивный зал и так далее. Есть ли смысл менять первое место на второе? Разумеется. Если мы говорим о футболисте, то есть человек играет за какую-нибудь маленькую команду, маленького городочка, где он сам за свои деньги покупает себе футбольную обувь, где он сам за свои деньги покупает себе билеты на какие-то соревнования и так, далее, и так далее, либо ему предлагают контракт в крупный город. Оплачивают перелеты, форму, тройную зарплату по отношению к тому, что он мог бы иметь когда-либо в своем городе безусловно этот вариант оправдан то есть очень важный момент чтобы человек понял что он в другой команде больше вырастет там короче, тренер потому что он выращивает чемпионов а здесь вот он так и будет местно играть и никогда в итоге большим никем не станет Ну просто так часто бывает поэтому в целом очень часто сетевики которые доходят до какой-то планки в своей компании понимают что они переросли компанию они могут ее сменить на что-то более большое Безусловно, этот момент тогда оправдан. И пугаться того, что вот человек был в одном месте, а потом в другом, вот абсолютно не стоит. К сожалению, бывает такая ситуация, когда люди сознательно меняют каждые два года компанию. То есть, это означает, что они заблуждались, попали в какую-то непонятную компанию, потом еще раз заблудились, опять попали в непонятную компанию, потом еще раз заблудились. Ну, собственно говоря, тогда это странный человек, который, видимо, на какие-то эмоции, на какие-то идеи ведется. То есть, он не анализирует места куда вступает а просто ну слепо верит презентации э, на которые его позвали да в общем то презентации бывают очень технологичные от которых и отказаться то сложно которые звучат так что Комар носа не подточит, Поэтому очень важно это понять, с какого места какое. И если мы хотим в этом бизнесе преуспеть, то наша задача создать огромную организацию в нормальной компании. Создать огромную организацию в компании, с которой нужно будет уходить, это глупо. Потому что с нее все равно нужно будет уходить. И когда мы уходим, мы можем уйти, а лидеры наши могут за нами уже не побежать. Лидеры наши могут быть поумнее и уйдут в другое место. Потому что они поймут, что этот Сусанин через два года опять что-то сменит. Поэтому очень важно подумать о том, в каком месте мы создадим эту огромную организацию. Вот это, я бы сказал, самый важный момент. Если вы тот человек, который хочет создать гигантскую сеть, который хочет ее создать в том месте, где можно вообще в принципе получать пассивный доход много-много лет, вы можете об этом узнать поподробнее. Кстати, у меня на персональной консультации. Вы можете записаться под видео, и мы можем разобрать, критерии выбора компании, которые сейчас вот максимально актуальны, продукты, с которыми вам комфортно работать, методы, которыми вам удобно и комфортно и эффективно работать и вообще стратегию, в которой нужно развиваться. Потому что очень многие сетевики, они реально барахтаются, они реально то одного спикера посмотрят, то другого спикера посмотрят, так и не зная вообще, кого пародировать, кого повторять, кого переделывать, что делать со своей организацией вот сейчас, потому что ну вот такое случилось, да, компания начала косячить там. Я видел компании, которые просто отменяли маркетинг-план. Господа, вот, вот обосновано с такой компанией бежать. Вот обосновано, причем бежать до того, как она отменит маркетинг-план. Да, и очень важный момент, это момент предусмотреть, что может произойти с той или иной компанией. Так вот, видение – это навык лидера. И если вы тот человек, который хочет в этом бизнесе быть большим, сильным матерым сетевиком для этого нужно разрабатывать видение анализировать различные стратегии работы в сетевом маркетинге анализировать разные сетевые компании периодически видеться с сетевиками знать жуликов этого рынка потому что на этом рынке есть люди которые собственно говоря всегда врут для них это нормально это навыки это навык который должен приобрести крутой лидер вопрос а какой вы лидер да? кто за вами идет сейчас. Если за вами сейчас еще пока не идут люди, вам нужно нарабатывать эти качества, вам нужно сделать так, чтобы создать себя таким, за которым идут люди. Потому что этот момент очень важен. За сильным человеком, за человеком, за которым хочется идти, за тобой пойдут в любую компанию. Но очень важно, чтобы ты выбрал нормальную. Поэтому если тебе понравилось это видео, поставь лайк, подпишись на мой канал и будь со мной почаще, потому что каждую неделю выходят новые видео. И если тебе понравилось, сделай репост, покажи друзьям, покажи коллегам. А я хочу поблагодарить тебя за то, что ты досмотрел это видео до конца. С тобой был Зайцев Алексей. До встречи.